Привет! Чтобы получить полную структуру любого сайта, можно использовать NetPick Spider. Для сбора этой информации достаточно ввести адрес сайта и нажать на кнопку ⁇ Старт ⁇ Как только программа закончит сканирование и анализ полученных результатов, перейдите на боковую панель вкладка ⁇ Структура сайта ⁇ Там вы увидите в древовидной форме расположение всех найденных страниц. Можете нажать на кнопку ⁇ Расширенное копирование ⁇ чтобы сразу скопировать структуру от выбранного узла. Да, можно не всю, а только нужную ее часть, например, под домен или папку. Также в программе есть специальный отчет для этой задачи, в котором сначала будет показано расположение каждого документа в структуре сайта, а затем все собранные SEO-параметры, чтобы вам было удобнее делиться ими с коллегами или клиентами.